всем большой привет сегодня будем готовить тонкие блинчики без молока блины на картофельном отваре получаются нежными и очень вкусными список используемых ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра разбиваем в миску 3 яйца добавляем одну столовую ложку с горкой сахара размешиваем до однородного состояния Вливаем примерно 200 миллилитров картофельного отвара комнатной температуры. Перемешиваем. Просеиваем 300 граммов муки. Вымешиваем, чтобы не было комочков. Подливаем оставшийся отвар. И добавляем 3-4 столовых ложки подсолнечного масла затем даем тесту постоять минут 10-15 дальше разогреваем сковороду смазываем ее перед первым блином подсолнечным маслом наливаем порцию теста распределяем его по всей плоскости и выпекаем блинчик на сильном огне до золотистого цвета сначала с одной стороны а потом и с другой готовый блин сразу смазываем сливочным маслом Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Блинчики выпекаются очень быстро. Не рвутся и не пристают к сковороде. Поэтому смазывать ее больше не нужно. Диаметр сковороды 24 сантиметра. Готовые блины складываем друг на друга стопочкой, тогда они станут мягкими, нежными и эластичными. Из указанного количества продуктов получается 20 блинчиков.